всем привет друзья сегодня я начинаю вести влог чем мы занимаемся с утра пораньше идем сейчас на кормежку на дойку вот Андрей идет у меня сейчас вначале поросенка покормим я поросенка кормлю даю козу остальное Андрей все сам делает покажем Чё, как но вчера андрей у меня перепахал до конца участок сегодня он будет делать э, грядки я с утра стирала постиралась дима сказал постирай мама вот смотрите грядки перепашены перепаханы и андрей сделает грядки и буду сажать что там? Два кота. Три кота. Как мультик. Три кота. Не на крыше? Непонятно. Ручки сидят, нет? Ряша, здоровенькие были. Привет, мужичок. Там, дальше. Я думаю, у нас. Даже стой там, стой. Не заходи. Так, курочки. Это надо будет вывалить. Они не съели, Андрей. Да? Ну, это сам здесь разберется. Маняшка, мы тебя отдаить будем, да, сейчас? Ага, привет, умница, привет. Не боится, а то боялась Пойду хрюшку кормить. Весь хлеб питал, Андрей. Молоко-то. Молоко и бульончик. Сварила кашку сегодня с утра. Это змея Горыныча-то прям достали. Чего шипишь-то все? А? Шипишь все, да? Ну шипи, шипи. Гусыня сидит. Где хрюша наша? Наша хрюша спишь, что ли? Иди сюда кушать. Иди. Иди сюда. Она еще спит? Хрюшка-то. Иди сюда, иди. Согреешься, тепленько поешь. Ой, я думала, Андрей пришел. Смотрите, кто у меня пришла. Маняшка. А? Четыре яйца уже снесли? Молодцы, сейчас тряпать буду. Четыре кур... курочки несутся каждый день. Три-четыре яйца, молодцы. Вот так я подкармливаю, чтобы она не боялась. И вот так пальчиком, чтобы привыкала ко мне. За ушком поглаживаю. Да, Хрюшка? Дети спрашивают, как назовем? Я говорю, Хрюша назовем. Девчонки у меня спрашивают. Динарка особенно. Дети пока спят. С утра так ходим, Даринку покормила, спать положила. Все нормально. Сверка идет. Кушай, кушай. Вот так приучаемся мы. Молочко обязательно добавляю козево. Сейчас, Маняшка, подожди, твоя очередь тоже придет. Манька прям не терпится, да, Мань? Мань. Сейчас, чуток потерпи, да? Кушай, кушай. Так. Нажали, мы вытянем. У нее дымя. Чуть не сказала. Тиськи. Затем я беру масло. Обязательно. Без масла она не идет дом чуть-чуть смазываю, а потом идет как по маслу дойка, сухую, сухую. тяжко идет. Андрей под кормку принес для ней, траву с утра. Все, погнали наши городские? Мы дуем утром вечером, утром банку набирала. Дети почему-то не хотят пить. Майку видели, может, из-за этого. Вот по хорошо. Андрей придерживает, все равно нет. Ладно, Андрей есть, а когда Андрей не будет, я говорю, он сейчас на работу собирается скоро надо сделаем. Все равно собирается сделать, чтобы ее оставить там. Поехали, поехали. болит, А, притяг а? стоят. А, где стоят? Порную молочку. Вот <slary> Петя, сколько у тебя не вестник, я еще не подпускаю мы его сюда. Да. Пока они боятся еще. А я он пока через забор, да? <се> а, да, я говорю наблюдаются сейчас мы их поведем что надо, на это на лужок и будут они у нас берет там стоял Маня, стой, стой, мань. Маня. Маня, посука надоила. Утром, вечером мы посука доим. Она ночью не надоилась, похудеет. Нет, у нее она такая же, ага. да. Я хотя все сдаила, это у нее такая. Самая грустная. У вас же, у девчонек тоже. Одна больше, другая меньше. Ну, женщины меня поймут. А, все, хочешь идти? Все. Загул. Загул. Загул. Загул. Это... Бяша закрыл что ли? Я закрыл. А? Я с той стороны закрыл. Бяшкин! Где у нас какашкин? Мань, пойдем. Пойдем, Мань. Куда пошла? За хозяином пошла. Что, опять убежал? Опять копыта сделал, да? Ой, ты, господи, это бежит? Бяша, Бяша, Бяша, Бяшка у нас куда-то убежала. Андрей пошел, наверное, там за забором опять стоит. Манька, пойдем, Маняш. Вот у соседей забор упал и все, они тянутся туда. Там вкусно, да? Здесь трава не такая вкусная, у соседей вкуснее. Манька, пойдем, моя хорошая, пойдем. Как мы ждали эту свежую травушку, травушку, муравушку нашу, да? Маняша, Мань, Мань, Мань, Мань, Мань. Маня, Мань, Мань, Мань. Пока Манька кушает, я хочу вам рассказать. У меня вчера пришла моя первая зарплата, как говорится, ютубовская. А то некоторые у нас поселки думают, что я миллионы сколачиваю на этом ютубе. Ну, вчера пришла первая зарплата, там... А вон бяшка-то Андрей нашел. Вот там же. Вот смотрите, что творится. Вот Ну что он делает, а? Бяша! бурале этот бяша вообще. Мань, Мань! Идем! Зацепилась, но... Пошли, красавцы! Сама себе блабежник дам, что ли? С этим криком-то. Пошли. Вперед, вперед. Ух, побежала. Что, опять здесь зацеплю, наверное? А этот вечно играет. Пороселок. Ладно, тебя здесь зацеплю. Ну, короче, получила вот эту заплату 100 долларов. Пришли деньги. Диме я вчера сказала купи, говорю, кроссовки, брюки и кофту. Он такой, серьезно, мам? Я говорю, конечно, серьезно. Он от радости прям не знал, куда деться. Я говорю, ты мне помог канал создать, монтировать научил. Ну, короче, в принципе, он меня всему научил. Вот. Все, до конца. Все, я ее подвязала, пускай стоит. Что ты делаешь? Все, да. Поставила. Он не хочет от Маньки уходить, да? Иди, Бяш. Пошёл. Пошёл, Бяша. Пошел. Пошел, Бяша, пошел. Давай, кай. Кай, мана. Пошел. Пошел. Никуда ее не оставили. Ну вот. Андрею говорю, давай носки хоть те возьмем с футболкой. А я пока потерплю. Я потом. Шт, давай, пошел. Пошел. Все, да? Возмущается мужик-то наш. Такой красавец. Смотрите, какие рога у него. Соседи, правда, боятся его. Он сам-то, скажи, я боюсь. <таспоставленный> да, да. Он тебе говорит, что... <смех> Жалуется тебе, смотри, Андрей. <смех> <смех> <смех> да ладно, ты видишь её. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. А ты гусям-то дал? Ага, еще дали. Так, хрюшки надо, посмотри. Сделал, да. Хрюшкин надо посмотреть. У тебя она близко сделала. Близко сделала, да? Да. Давай перейдём.